Привет, чудесный! Меня зовут Алена Ивона. И в этом году я нашла для себя метод, который позволяет мне состояние «ничего не хочется делать», «хочется лежать на диване», «смотреть YouTube», состояние «делать-делать-делать», в общем, стать продуктивной в течение дня. Итак, первое, с чего я начинаю, это, конечно же, кровать. Кровать обязательно должна быть заправлена, особенно в нашем случае, потому что она занимает у нас огромное количество пространства в квартире, и если она не убрана, то квартира сразу кажется неубранной, захламленной, и настроение сразу становится ленивым. Далее я отправляюсь в ванну и намазываюсь различными сыворотками, кремами, бальзамом для губ. Для меня это своего рода зарядка для женской красоты, рекомендую вам тоже не пропускать эту утреннюю и вечернюю процедуру. После того, как я напитала свою кожу различными химическими средствами, я а, причесываюсь так, будто бы мне нужно выходить на улицу, чтобы мне не стыдно было так отправиться и в магазин, и куда-нибудь еще. Хотя, даже если я никуда не отправляюсь, сорно так причесываюсь, потому что это приводит меня в этот как раз таки продуктивный строй. Потом я одеваюсь во что-нибудь максимально нарядное и удобное для дома, то есть я не надеваю для себя, на себя какие-нибудь шаровары. Естественно, иногда я это делаю, но когда мне нужно настроиться, перейти из ленивого состояния в продуктивное, я всегда стараюсь надеть что-нибудь красивое, нарядное – это тоже одна из ступенек перехода в это продуктивное и эффективное состояние. Потом я, конечно же, начинаю убираться в квартире, раскладываю все вещи по местам, смотрю, какие вещи уже давно э, лежат не на своих местах э, и начинают обретать новую жизнь в другом каком-то уголке. Все это я раскладываю, и сразу визуально квартира кажется убранной. Но тут обязательно помните про принцип Парет: 20% усилий дает 80% результата. То есть не надо драить шкафы, вытирать холодильник, мыть полы. Просто разложите вещи по местам, и это уже сделает вашу квартиру на 80% чище и лучше, чем была она до того, как вы начали прибираться. Параллельно, пока я убираю вещи на кухне, зале, я периодически иду на кухню и наливаю себе стакан за стаканом воду, потому что я знаю, что обезвоживание может привести к плохому настроению, может привести к главным болям. Все это я проверяла на себе. Действительно, при плохом настроении, когда я начинаю пить больше воды, настроение поднимается. Потом, когда уже вся квартира прибрана, когда я напитана водой, одета с иголочки, мне уже не лень заняться физической нагрузкой. В основном это либо зарядка, либо йога. В любом случае физическая активность заряжает нас энергией и нельзя пропускать этот шаг. Дальше в награду я делаю себе кофе с молоком. Сейчас, конечно, я отказалась от кофеина на небольшой непродолжительный срок, например, на 30 дней, но другие дни я действительно награждаю себя кофе с молоком. Сейчас это цикорис с молоком. Для меня это как некая сладость без сахара что такое сливочное. Молоко в чистом виде пить я не люблю, но вот в, кофеине, в кофе, в кофе, в цикоре мне оно очень нравится и для меня это своего рода награда. Потом, если сын спит, я стараюсь заполнить ежедневники, потому что очень люблю писать от руки. Кстати, пишу очень красиво и не знаю, как найти там применение. Но в общем, я заполняю ежедневники, планирую свой день. День я расписываю на два списка, что мне надо сделать и что я хочу сделать и в первую очередь конечно же я выполняю список что мне надо сделать, потом уже по мере возможностей выполняю свои желания, оставшиеся желания действительно работает, попробуйте так сделать. Ну а дальше, когда я напитана водой, когда у меня красивая одежда, когда я позанималась спортом, когда квартира блистает, когда я даже запланировала день, мне уже не хочется ложиться на диван, не хочется заниматься ерундой, мне хочется реализовать все свои планы и успеть как можно больше. Потому что, как вы помните, у меня два списка. И чаще всего второй список выполняется только наполовину, но это не повод откладывать все в долгий ящик. К концу дня я приятно уставшая, понимаю, что день удался и а, мое настроение гораздо, гораздо лучше, нежели если я буду в течение дня а, предаваться своим дурацким желаниям залипать на ютубе, есть сладкое и тому подобное. Поделитесь, пожалуйста, своими секретами, как вы настраиваетесь на продуктивный день, что делаете для того, чтобы привести себя в тонус, как вы себя награждаете, как вы планируете и планируете ли вообще.